Дорогие друзья, представляем вам обзор на выставку Росмолд, которая начала проходить с 15 июня 2021 года. Росмолд это ежегодная международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному производству. В этом году в Росмолд Приняли участие крупнейшие изготовители, ведущие разработчики и дистрибьюторы 3D-оборудования, поставщики термопласт автоматов, периферийного оборудования и производители готовых изделий. Российские и зарубежные производители представили на одной площадке весь спектр продукции и услуг, который охватывает весь производственный процесс от дизайна и проектирования до производства готового изделия. Первый день выставки проходил форум аддитивных технологий, в котором приняла участие наша коллега Светлана Бодиловская, менеджер по маркетингу направления СНГ Центральной и Восточной Европы компании Formlabs. Светлана подробно рассказала участникам, как настольные SLA 3D принтеры Formlabs изменяют автомобильную промышленность. А сами 3D принтеры Formlabs были представлены на Росмолд на стендах наших партнеров. У компании Top3D Group вы могли увидеть стоматологический форм 3B, а у 3D System Pro, наших дилеров из Казани, был представлен крупноформатный форм 3 и напечатанные на нем демонстрационные масштабные модели. Параллельно с Rosmold прошла международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс РосПласт, которая находилась в соседнем зале. На Роспласт было представлено множество промышленного оборудования и технологий, сырья и материалов для автоматизации производства. Также проходили различные выступления и мастер-классы. За свою историю выставка Росмолд стала надежной площадкой для презентации новинок и инновационных разработок, поиска новых поставщиков и клиентов, укрепления позиций на рынке и обмена опытом. Увидимся в следующем году. Ваша команда iGo3D.